Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мое видео теперь называется на этот раз «Внимание! НЛ International. Я недаром хотела сделать это видео, и мне не пришлось думать, делать его или не делать. Считаю своим долгом его сделать, потому что подводные камни есть во всех хороших делах. Точно так же, как и в той фирме, которую я рекомендую, о которой я говорю много, о продукции, о которой я говорю много хорошего, я прекрасно э, знаю, что Компании МЛМ, сетевого, многоуровневого сетевого маркетинга, сетевые компании многоуровневого маркетинга, они имеют, как всегда, свои подводные камни. У каждой компании те, как подводные камни, свои. Но поскольку я рекомендую вот такое вот питание, которое не раз показало себя с хорошей стороны, которое помогает избавиться даже от якобы психиатрических заболеваний, вот, в этой компании есть небольшие подводные камни, которые ну, помешают вам заработать, в общем-то, и насладиться не только продуктом компании, но также и тем заработком, который вы можете заработать. А также я могу сказать, почему я делаю это видео. Дело в том, что, ну вот, мне сейчас стали звонить все чаще и чаще люди с просьбой консультироваться. Естественно, я предлагаю им, покупать это, покупать вот это питание, я предлагаю вот такие вот пакетики, вот это с витамином С, 120% суточной нормы, это настоящий хороший иммуномодулятор, который я фактически считаю, что он является аналогом BeHealth, компании Vision, который очень хорошо стимулирует иммунную систему. Вот, и вот недавно у меня были несколько консультаций, и я, как правило, прошу людей, вот они сами задают вопросы, мне очень приятно, что люди после консультации, после консультации люди остаются довольны. Вот надо, наверное, просто просить, конечно, чтобы люди делали хотя бы либо свои видео, либо еще что-то записывать, чтобы мои слова не были голословными. Наверное, я так и сделаю, что после консультации я буду все-таки просить людей, чтобы вот эти вот довольные люди, да, тем, что они довольны, тем, что они получили вот эти вот нужные консультации. Чтобы они делали свои видео или подписали, ну, лучше, конечно, видео, потому что одно дело написать, другое дело, когда это говорится вживую и ваучу. Значит, мне очень приятно, что я выросла из понятия стоматология, что я действительно могу помочь разобраться людям в том, в какое тяжелое общее состояние они попали, благодаря тому, что сейчас очень много предлагается различными, даже нашими официальными метниками, таких волшебных, супер волшебных средств, которые помогают. Я не против, если они помогают. Ради Бога. это все хорошо. Но дело в том, что какое бы волшебное средство ни было, мы еще пока не научились пользоваться своим биополем, вот всегда существуют какие-то нюансы применения. То есть раз... Обычно, если вдруг после применения бады становится плохо, значит, бат вам нашел ваше слабое место, и он его исправляет. И в таком случае иногда стоит просто остановить применение этого бада и переждать, пока организм сам сориентируется. Но иногда возникают такие тяжелые ситуации. Вот у меня, допустим, возникла ситуация я получила, сделала сама себе состояние сотрясения головного мозга Мозг это средней степени тяжести. Я не знала, как от него избавиться. Две недели ходила с такими очень сильными головными болями, ужасным состоянием. Вы знаете, через две недели, когда до меня дошло, все решилось настолько просто, вот опять же, вот этим триптофаном, все решилось настолько просто, что, ну, может быть, две недели уже организм и сам. Сумел справиться, но состояние было тяжелое, и как только я буквально выпила вот это вот пару ложек этого бальзама EQ, у меня все успокоилось. Но до этого надо дойти, и это надо понять. Если вы не медик, конечно, вы понять этого не сумеете. И, конечно, люди, которые пытаются лечиться какими-то методиками, даже теми методиками нововведения, которые вот предлагают медики, Понимаете, опять же, вы не медики, вы получаете какие-то побочные эффекты, либо организм вам дает какие-то, ну, организм дает э, сигналы о том, что что-то не так, либо надо остановиться. Вы этого не слышите, не понимаете и не видите. Вовремя не останавливаетесь, в результате вы получаете очень нехорошие последствия, которые потом накручиваются накручиваются. И вот э, сам, самое нехорошее последствие может быть, это то, что у вас просто заклинит щитовидную железу, а щитовидная железа, она у нас контролирует весь основной обмен. То есть все, что подлежит под щитовидной железой, оно тоже пострадает. Все это говорю потому, что в основном именно по таким причинам люди приходят в такое ужасное состояние. Вот было несколько консультаций, причина была одна. Заклинивание щитовидной железы. Вот. Начинался, начинался сбой обменных процессов в организме и отсюда ползет... Ну, что только не выползает из этого, а всего лишь страдает э, обычный фосфорно-кальциевый обмен. Итак, теперь коснемся компании Enel. У компании Enel отличная продукция, я уже не раз об этом говорила. В предыдущих моих видео триптофан, а также болезни деменции не существует, вы можете их посмотреть. Я говорила о том, что прекрасное вот это питание, которое является полноценным питанием. И еще раз уверяю вас, что при том, когда вы питаетесь вот таким вот питанием, вы получаете полную дозу всего необходимого. Поэтому вам нет необходимости искать какие-то дополнительные витаминные комплексы, дополнительные какие-то. Оно влияет сразу. Лечит оно практически все проблемы организма. Особенно очень хорошо оно лечит заболевания суставов. То есть вот у кого рематоидные артриты, мне уже просто смешно над этим рематоидом. Ну, это поражение просто обменных процессов, когда страдает системный, когда страдает обменный процесс. Поэтому самое быстро, самый быстрый процесс, когда... Самая быстрая реагируемая система – это хрящевая система. Она очень быстро реагирует на сбой в обменных процессах. И тут же начинаются боли в суставе, тут же начинаются опухания и так далее. А дальше уже пошло просто прогрессирование этого заболевания, если вы вовремя не нормализуете обменные процессы. Дальше все будет очень и очень плохо. Вот, этот вот, вот эта штука она Практически от всего. То есть она дает вам правильное питание. Это не фастфуд, который губит ваш организм, который вам уродует печень. Это то, что нормализует обменные процессы, а также обучает ваш организм правильным обменным процессом, но тоже не стоит перебарщивать. Этим делом тоже можно переборщить. То есть здесь тоже все надо смотреть, смотреть, чувствовать, ощущать. Если где-то начался какой-то дискомфорт, немедленно прекращать прием и смотреть, что будет дальше. Либо э, звоните, консультируйтесь, вот мои консультации, я всегда предоставлю консультации, и скайп в этом очень хорошо помогает, я еще раз даже убедилась. Спасибо, что звонят даже из-за границы, не только из ближнего зарубежья, но звонили из дальнего зарубежья. Вот американец звонил, у нас недавно был разговор, английским я владею, так что если есть необходимость, можете звонить, и мы можем поговорить, Поэтому, потому что американская медицина отвратительная она не лечит. Такая медицина, которая к нам пришла, она пришла к нам, ну, вообще, это английская медицина, английский стиль ведения медицины, американской медицина даже те, кто уехал в Америку, вот, говорят, что американская медицина в очень плохом состоянии. Поэтому, спасибо, мне было очень приятно, что мне позвонил американец, мне очень приятно было, что мы очень хорошо поговорили, я, я еще раз убедилась в том, что прекрасно понимаю английскую речь. В свое время у меня не было возможности практиковать английский язык, вот. но теперь вот у меня практика английского языка продолжается, и у меня много поводов попрактиковаться, и вот, вот это был самый-самый приятный повод. Значит, в NL International люди, когда люди сами задают вопрос, скажите, пожалуйста, как нам удобнее вам купить, понимая, что это сетевая компания, что там существуют свои нюансы, о которых они не знают, они не хотят покупать контракты, еще там что-то, мы хотим просто попробовать. И правильно делайте, попробуйте продукцию, пойдет, не пойдет, тогда уже будете видеть, если вы уже понимаете, что вы будете пользоваться этой продукцией, то в сетевых компаниях лучше заключить контракт. В любом случае здесь можно подписаться под меня, и никакого криминала здесь не будет. Будете покупать точно так же, как и все остальные. Я дам ссылочки. Вот. И самое, что простое, я говорю, это возьмите, пожалуйста, продукцию на мой контракт. И вот, вот здесь в NL International выплены подводные камни. Я не знаю, может быть, другие сетевики с этим не встречаются. Но я не думаю, что это не моя невнимательность, потому что я прекрасно знаю, что я всегда аккуратно и пунктуально заполняю каждый пунктик. Но тут мне, мне сказали, что якобы я не заполнила. Итак, что у нас получилось? Меня находит клиент, который покупает постоянно у человека, под которого я подписана. Мы дружим. Его же у нас содержит офис, вот этот, до которого доставляется. Вот в том городе, где я находилась. И он находит его, говорит, я не могу до него дозвониться, я не могу их найти. Его жена где-то там, по-моему, выходные были. Он говорит, мне надо срочно вот этот вот продукт. Вот такую вот банку. Ну, не обязательно, но вот такую банку, вот такого продукта. Значит, я уезжаю, я хочу, чтобы... Кстати, очень хорошо вот, эту, вот этот продукт вместе с шейкером брать с собой. И там ну, можно, можно в дороге развести, можно водой, можно молоком. Это да, очень удобно. Вот, он, я не могу дозвониться. Хорошо, он не может дозвониться. Я попыталась сама дозвониться. Я попыталась на ее номер телефона, обычный номер телефона. Она вне своей работы, она не берет ничей номер телефона. До него дозвониться не могу. И, в общем, я предложила ему такую, это самое, такой разговор. Ну, так, я предложила ему такой выход из ситуации, что э, я возьму просто сама на его номер. Здесь ничего страшного нету. Потому что в любой системе это предусмотрено, что можно брать на номер э, менеджера. Я знаю, что в компании Vision вот таких вот вещей не случалось. Вот могу сказать, что компания Vision работает очень четко. Вот здесь у меня было одно время, значит, как-то я получила посылку, тоже заказала дорогой бихелси а мне вместо пяти пачек бихелси там было еще упаковок много, но вместо бихелси мне прислали другого, точно такой, такой же цены, но другой препарат, как раз по НЖК. Вот Мне было очень интересно посмотреть. Я, конечно, запаниковала, но мне было, я знала, что Вижен очень грамотная компания. Мне было посмотреть интересно, как они решат этот вопрос. Вы знаете, я была просто потрясена, с какой четкостью вопрос был решен. Они оплатили это все. Они оплатили обратную отсылку, доставку. То есть они, вернее, значит, они написали, что по видео они посмотрели. Да, действительно, было упаковано, была нарушена комплектация при упаковке товара по И они, по всей видимости, просто взяли эту посылку, взяли с того человека, который упаковывал этот товар. Но это, как всегда, во всех компаниях делается. Раз человек виноват, то виноват. Вот, с него берется все. Он оплачивает и поездки, и посылку, и, в общем-то, штрафные санкции накладываются в компании NEL. Вот По всей видимости, все наоборот. Значит, я звоню в компанию Nell. Кстати, очень хорошо. У компании Nell International на сайте есть кнопочка ⁇ Заказать звонок ⁇ когда ты звонишь, тебе не позже одной минуты, тебе перезванивают практически тот же. Ну, если совсем это утро было, перезванивают почти мгновенно. То есть это очень удобно, здесь у меня никаких претензий нет. Еще раз говорю, у НЛ очень хорошая продукция. У меня претензий к продукции нет. Внимание, НЛ International. я предупреждаю тех людей и даже моих вот пациентов, которые хотят меня отблагодарить. И вот таким вот образом я говорю, возьмите на контракт. Значит, я решила не ехать в офис, а взять в интернете на контракт. То есть я позвонила по телефону, заказала звонок. Учтите, у них все звонки записываются. Поэтому, когда у вас какие-то спорные случаи, вы лучше делаете по телефонному звонку. Запомните номер, запомните человека, который с вами разговаривает, и время, когда вы звонили по телефону. Тогда вы сможете восстановить, потому что там можно написать сообщение, и восстановить вот эти вот все какие-то нюансы. А нюансы они есть всегда и во всех компаниях, только главное как с ними справляются. Значит, я позвонила туда, говорю, так и так, объяснила ситуацию, говорю, помогите мне, пожалуйста, говорю, как справиться с тем, чтобы вот мне оформить на другой контракт. У меня тоже есть контракт, но мне нужно купить на другого человека. А, ну, вообще, нам по правилам, я говорю, простите, говорю, у меня нашел его клиент. Я не могу уводить клиента у человека, потому что, вы сами прекрасно понимаете, что найти найти клиента, который тебя будет регулярно посылать, это вернее, покупать, это достаточно сложно. Вот. Это, его, это его клиент, и он расценит, если я куплю на свой номер, он расценит это как то, что я увожу у него клиента. То есть это никак по-другому расцениваться не будет. Как бы я ему ни объясняла, ни говорила. Вот, ну, посмотрели, ладно, сошлись. Она мне начала диктовать, значит, что нужно сделать для того, чтобы я оформила посылку на него, на его номер контракта. В первую очередь надо выйти, если вы находитесь на сайте Nelly International под своим номером, то есть у вас вход, вы входите по, этому самому, по, по контракту по своему, вы входите на сайт. Значит, с этого, из этого сайта надо выйти и зайти на сайт просто как постороннее лицо. Дальше там значит, вы делаете покупки, заходите в корзину и начинаете оформить, по, по, оформить м, покупку. И там как раз есть кнопочка «Продолжить без регистрации». Вы, вы нажимаете эту кнопочку Продолжить без регистрации и там выскакивает пунктик. У меня есть ID менеджера. Э, такой мне менеджер меня консультирует. И там есть вот как раз э, значит, там даются три номера. Э, три, э, три цифры это значок России, там, Казахстан, ну вот эти значок стран. Через тире даются шесть цифр. Это уже номер вашего контракта. Значит, я запомнила, я запомнила номер этого человека и пошла дальше оформлять посылку. Немножко трудному это было, но мы оформили. То есть покупка прошла, мне пришел... Да, и еще, они на телефон, с которого вы оформляете обязательно, они на этот телефон присылают номер заказа, а также счет фактуры. Номер счета фактуры. То есть вот это здесь делается очень даже грамотно и очень даже хорошо. Но, значит, на следующий день этот человек уходит на связь. И когда я ему говорю, что он, я на его контракт сделала покупку его клиента, вот он мне присылает, что говорит, на, на такой-то номер, мне не пришли, но я сказала, что купила. Естественно, мы знаем, сколько баллов должно прийти. То есть заказываю покупку, там начисляются баллы. И вот эти нормы этих баллов вы должны выполнить. Как только вы выполняете норму, вам идет отчисление со стороны компании с благодарностью за то, что вы работаете. Ну, конечно, отчисления на первом уровне там настолько мизерные, что хочется плакать от этих отчислений. Уже на других уровнях там, конечно, идет побольше. И что вы думаете? Я звоню в компанию, говорю, хорошо, ладно, я положила трубку, думаю, ну точно, думаю, неужели обманывает? Но как-то у нас уже было такое, говорю, ну, я убедилась в том, что не, не именно такое, просто я убедилась в том, что человек не обманывает. Думаю, не может такого быть. Я звоню туда. Называю номер, номер вот этого проведенной операции, номер договора на покупку. Вот. Она говорит, да, такой есть, но он ушел на клиентский номер этого менеджера. То есть, что это такое? Значит, существует два варианта покупки вариант на клиентский номер и вариант на номер менеджера. Что такое на клиентский номер? На клиентский номер это значит, что тебе зачисляется покупка, но тебе не зачисляются баллы и не идут возвраты за эту покупку. То есть считаешь, что не работал. Номер менеджера, значит, если покупка попадает на этот номер, то начисляются баллы за покупку, соответственно, за эти баллы дальше потом начисляются внутри на счет, на денежный счет деньги. То есть обратный возврат от компании. Сколько тебе, конечно, возвраты очень маленькие это первые уровни. Последующие уровни там уже идут больше и больше. Ну, то есть, там надо выполнить очень огромные объемы продаж. Но, в принципе, с хорошей продукцией, в принципе, эти объемы продажи сделать можно. Вот. И оказывается, этот, эта покупка, которую я провела через интернет, она попала на клиентский номер. То есть система настроена так, что она игнорирует то, что вы пишите номер менеджера, то есть никакому менеджеру эта покупка не попадает. Она попадает на клиентскую карту этого человека. Я почему позвонила? Я попросила их проверить. Назвала номер этого менеджера, назвала его фамилию, имя, Я говорю, проверьте, пожалуйста, это действительно тот номер контракта, потому что, мало ли, может, могло что-то измениться. Может, еще она сказала, да, это действительно тот номер контракта, действительно то, что нужно. Вот. и я говорю, тогда в таком случае не может быть. Вот, тоже я перезвонила, я перезвонила ему, говорю, так и так, я звонила туда. А, и она мне сказала два варианта выхода из этой ситуации. Значит, через, через сообщение на сайте в своем личном кабинете вы можете направить сообщение о том, что либо опять деньги вернуть вам, либо на банковскую карту, то есть в интернете вы банковской картой расплачиваетесь, либо опять вернуть деньги на банковскую карту, и потом вы совершите покупку снова, либо просто перезачислить на, на личный счет этого менеджера. Как говорит, там собирается комиссия, они обсуждают, они смотрят, если нужно, значит, они выполняют это дело. Но у нас все дело в том, что у нас э, э, все эти... У нас есть доказательства, то есть э, я спрашивала, у меня были телефонные звонки, было три телефонных звонка. Я три раза набирала номер, заказывала звонок. Почему заказываю? Потому что когда заказ, быстрее происходит. Если вы сами звоните на телефон, приходится, ну, ну я считаю, что долго ждать, там минут три 4 минуты, там это достаточно долго ждать. Вот. И оказалось, что деньги зачислили на совершенно другой номер вернее, на клиентскую карту, то есть без бонусов, без оплаты, без всего. То есть работаешь ты, не работаешь ты. Вот я предупреждаю этим видео, вот тех людей, которых я прошу делать покупки на мой номер. Если вы делаете Enel International покупки через интернет, вот почему я не вижу никаких покупок. Вот. Э -э -э, то систему просто я захотела сама. Они предлагали приехать, я, я могла просто подождать, он появляется в интернете, подождать, приехать в офис и там оформить. Но я захотела проверить сайт, потому что вы у меня консультируетесь, и вы, вы сами говорите, как вам лучше, чтобы мы сделали покупку, я вам говорю, купите на мой номер. И вы через интернет, естественно, покупаете на мой номер. Так вот, через интернет, если вы покупаете на мой номер, оно уходит на, на карту клиента. То есть фактически это совершенно бестолковая покупка. Можете не покупать. Если вы, конечно, поедете в сам интернет-магазин, если вы поедете в офис в своем городе, а у них есть везде офисы, у них очень хорошая сеть, распространенная сеть, вот, то в самом офисе это уже сделают более грамотно, потому что мы делали в офисе, все нормально проходило без каких-либо проблем. А сейчас вот мы вынуждены в течение пяти дней ждать, пока ситуация разрядится и пока все-таки это самое сама Компания, то есть это блеф компании, то есть сама система настроена на то, что она игнорирует вот, вот эти вот отмеченные карты, отмеченные менеджерские контракты и автоматически зачисляет на карту. А вы представляете, какое огромное количество покупок люди делают в интернете? Ведь сейчас в основном покупки делают в интернетах. Никто не пойдет в офис, чтобы... Там вот эту покупку, может быть, даже заказывают доставку на дом, там же можно и доставку на дом заказать. То есть люди сейчас ленятся, сейчас же вплоть до того, что и еду на дом доставляют, только вопрос в том, что доставляют и просроченную еду, и испорченную еду. Вот Сейчас вот интернет, как говорится, ну, интернет вообще был создан для того, чтобы э, людям компонсировать мозги. В принципе, так оно и есть. Вот, но надо пользоваться, надо уметь пользоваться, и вот я предупреждаю людей о том, что у компании есть такой скелет в шкафу, как обман людей, тогда, когда вы покупаете на номер клиента, когда у вас нет своего менеджерского номера, не на свой менеджерский номер не в своем личном кабинете вы покупаете, а просто как посторонний человек вы покупаете на номер менеджера. Запомните и учтите, что этому менеджеру не придут никакие покупки. Компания не считает нужным платить таким вот образом, а таких покупок проходит огромное число. Таким образом компания зарабатывает и обманывает людей. Вот. А я же, допустим, если он сейчас находится в США, да, он через интернет, он сделает покупку на мой номер, и что? И она уйдет мне на клиентскую карту, то есть мне никакого прока от этой покупки вообще не будет. Ни нормы по баллам я не сделаю. Ничего. Для чего нужна норма по баллам? Для того, чтобы просто сохранялся этот контракт. Если ты не выполняешь норму по баллам, то есть у тебя через 6 месяцев вот в контракт автоматически уйдет и останется только карта клиента, по которой ты можешь покупать, но тебе никто ничего начислять не будет. Ну, если вас так устраивает, то, конечно, это хорошо. Значит, вот это вот дело я прошу учесть, я хорошо, что я сделала это видео, я уже вчера, когда разбирались с этим вопросом, я, я поняла, что буду делать это видео, потому что мне надо давать ссылочку на вот это видео, мне каждый раз вот объяснять людям, что это такое, у меня нет возможности, а вот это видео просмотрев, люди совершенно спокойно поймут что надо либо ехать в офис, либо делать, договариваться со мной каким-то образом, либо как-то мне деньги пересылать, и я потом оформляю на них покупку, то есть покупаю в своем кабинете и оформляю доставку на их адрес. Или до офиса там в их городе. Это все можно делать. Вот, ничего страшного в этом нет. Но вот, вот такая вот система, к сожалению, в компании существует, это, это самый настоящий обман. Очень жаль, конечно, я был, но я понимала, что какой-то скелет в шкафу я обнаружу. Но это плохой скелет в шкафу. Вот это обман людей, обман тех, кто на них работает. А это уже проверка на вшивость. Проверку на вшивость на International не прошел. Всего вам хорошего.